Нет любви Как мне знать Все может впереди Кто-то спел Любовь красавица Так и есть И мне все нравится Встречал, тебя увидел я Разглядел, а ты красивая Чуть смешная, чуть распутная Оказалась неприступная Как будто ночью яркий свет Ты улыбнулась мне в ответ Глаза твои зажгли меня Тебя увидела и я И закружилась голова И ты сказал мне важные слова Я сказал, что ты красивая, ты единственная и милая, нежная, как птица белая. Я...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 Сказал мне важные слова.